Затесался бюст Карнаева Алана Петровича К стыду своему понятия им не имею, кто это Можешь потом погуглить Это снова сцена Из театра Кабуки Чем они рисовали Интересно Это женский танец не корректно совсем. 1878 год. Все в цветах сакуры. О, ну это вообще разоблачение кошки Набасимы 1880. -е. Кто такая кошка Набасима? Что она сделала? Написала в тапке? Гейш. Женщина. Как это? С пониженной социальной ответственностью японский. Отто, дудат, хоругума, Это портрет, видимо.